Вот они, вот, вот вот все, короче, я остаюсь здесь. Эти насадки не отдельные, нет? Проверь. Нет. Смелить надо или полностью. Бачки взять. Вот Давай бачки сидели. сразу возьмем. Вот эти выхлопные. А что с ними делать? Заменить на... с насадкой? Сначала надо саму нужную начну, а потом уже по убывающей. Мотора здесь уже нет. Однозначно. Так. Погажник, люк, Ой, люк целый, да, в сборе Радиатор Держи Красавчики, ну, вроде так свежие, да, ненавид? Форсуньяки, да, но не такие распухшие Так, подержим за. Это от нее колеса? Ну да, фирменные Хонда диски Сейчас все Есть. сломал. А салон у тебя поживели, или то, что здесь? Нет, у тебя точно такие же, да? Нет, ну, нет, Давай тогда полностью салон возьмем. Сейчас мы ничего не будем брать салоном Ребят, <связь> знаете куда мы попали? Mm. В Морг Санта-Фе. Они сделали на -16 Привет, друзья! Все комментарии по ходу видео. Будем готовить к установке форсунки. Погнали, вот они, красавицы 4 форсунки с абсолютно рабочей машины. И сейчас мы их помоем, почистим и установим. Посмотрим, что это получится. Я надеюсь, что вопрос решится тем самым. Погнали! Вот эти вот скобы пригодятся нам рано или поздно потому что вот, так вот они улетают поэтому будьте с ними аккуратны они очень прыгучие это одни из самых надежных форсунок за всю историю автопрома поэтому если они не обгорели если распылители не закоксованы можно говорить с 99% уверенностью, что с ними все в порядке. Тем более история их мне известна. Так, смотрим. Шайба в полном порядке. Не прогоревшая. Даже без намека на прогар. Я даже предполагаю, что их меняли не очень давно. Но, судя по внешнему виду, с ними все в полном порядке. Теперь растворитель самый злой или отстон и вот так вот кончиками растворитель пусть постоянно пока будем снимать старые форсунки постояли форсы около часа растворители видите он пожелтел по щетке по чистке распылителей щеткой там напали ты ударился об сосну обдуб откуда-то рухнул короче Тысяча комментариев. Вот, я чищу. Вот сюда особо не вылажу, конечно, там сопла, да, но это сталь. Это какой-то супер крепкий сплав, термоустойчивый. Что ему станет? Какая заводцовка, глупость и все это. Я симпетично буду шокать полчаса, что-нибудь может и испортишь. А вот так вот, без акцента на кончик, вообще ничего не будет. Это мое мнение. Форсунки готовы, шайбы новые, шахты прочищены. Если все будет хорошо, потом я их физерну. и э, поменяю болты. Поставлю новые. Сейчас задача выяснить, что все-таки у нас происходит с двигателем. То есть, если он будет работать хорошо, значит проблема была в форсунках, вопрос убитый. И дальше уже доводим все до идеала. Шахты болтов тщательно прочищены, продуты. Будьте внимательны. Если у них будет масло или грязь, вы можете минимум испортить их, а максимум. Сделать трещину. Это, конечно, менее опасно, чем при монтаже ГБЦ, но тоже может быть крайне неприятно. Поэтому всегда следите, чтобы шахты были чистыми. Так, теперь сначала наживляем патрубки питания форсунок и только после этого протягиваем болт, потому что если мы протянем болт вначале, форсунка может стать чуть-чуть на перекосок и нам сложно будет одеть патрубок на место. Теперь самая ответственная протяжка болтов. Нужно делать дело ключом если нет опыта. Даже если опыт есть, тоже желательно делать дело ключом Но тут большой болт. Если делать от руки, ключ берите вот так. Ни в коем случае не за хвост. Оборвете нафиг все. Тут нет такого страшного усилия, поэтому не надо его там протягивать. Сумасшедшие. Главное, чтобы шайбу расплющило. Повторяю еще раз, за хвост не берите щетку. Вот так. И дозировано. А в идеале лучше не на ключом и с доворотом на нужное количество градусов. Еще ремарка, потягиваем на холодную, на горячую нежелательно. Не забываем про патрубки. Поменял форсунки, поменял шайбы, собрал. Первый запуск, сказать, что нервничаю и переживаю, значит просто вежливо промолчать. Прокачаем систему. Не только не уменьшилась Такое ощущение, что больше стало ее Смотрите на сиденье В общем, трусит машинка прихорадки лихорадки Ай-яй-яй-яй Не все коту масленица, походу Давайте сольем масло и проверим его состояние если в нем стружка, опилки и так далее Так, осмотрим его позже Сейчас давайте сольем масло Кусок пастыней Чтобы изучить содержимое картера Погнали Наши городских. Что нас там ждет, интересно Мотор полностью прогрет Максимально Короче, попал я под масляный дождь нежданчиком. Стружку не вижу. Давайте смотрим фильтр. И в фильтре стружки не видно. Походу фильтр довольно свежий. Я бы сказал, шлях, штоф, штах. Так, теперь масло. Подмывает, конечно, залить 5 на 30, но пробег уже далеко, за 200. Мы зальем 5 на 40 РСЦ. Вот наш допуски А3, Б4. Входит двигатель около 6 литров. Сейчас спросим у Вовки, сколько точная цифра. Раньше пользовался такими вот большими колбами. Теперь перешел на маленькие. Ими удобнее работать. И они более комфортны в применении. Третий пащоль. Вообще гениальный мечтый биггинбокс. Можно... Отмерять с точностью до, если не грамма, то до 10 грамм, вот так вот. Вот поэтому в том числе равенол, потому что все для человека, все для удобства. Пробуем запускать. Я не надеюсь, что пропадет вибрация, я надеюсь, что станет работать, может помягче немного. Весмелье. Вибрация предсказуемо никуда не ушла Давайте послушаем, как работает двигатель теперь на свежем масле Так, это подъемник Тарабанит Дым не пропал, на перегазовках усиливается Звук мотора стал мягче, ну, потому что свежее масло под опуском, может залили, что попало Но, раз колбас не прошел, машину по-прежнему трусит Все, ребят, наверное, с пляжа ее Эпикрис в следующем видео Будьте внимательны, не ведите надеюсь цену, анализируйте в данном случае цена была супер низкая, поэтому я купил ее и не проиграю, иншаллах. А так, всегда все считайте. Всем всего доброго. Пока и всем удачи. Хорошо тогда, давай. Так, по идее резьба уже пройдена. В чем дело? Очень туго идет. Как будто бы она завязла в чем-то. Ай! Да не, не может быть.